Дай, стоишь и шеф интервью с господином Димасом. Отношения настре, что я сказать? Ее, одна, норма. Серьезно, не знаю, не могу сказать другие слова, но фаред этого, потому что и она мне очень лояла, очень, очень лояла. О, кукат, я к Милласеф. Плюс я взял его из Азилу, из Лайка. Так что я мадачам и в течение кампании Лоренкола, и там, я не видел опеднса, но там и если И, момент да, я, мне, честно, я мучу, я мучу, я Шам моментом, когда я че сделал, что фаслод, но трекут лишь три зилек, я м яр слазил, что м ладо плюси. не ну превьюн, ты вот ты не смотрел на зилсы, я ими мы тягра что general general у и и У нас, например, в городе. Уже сейчас около 10 приютов, в каждом около 300 животных. То есть уже 3000 животных у нас сидят по приютам. И все эти приюты переполнены, животных вмещать некуда. И стараются приюты не брать, наоборот, просят, чтобы люди как-то приходили к ним, брали, если нужно, животные, чтобы не покупали. Потому что на самом деле это правильная стратегия, потому что животные как бы не должно покупаться из-за моды, из-за красоты, а должно покупаться или браться как друг, да, как компаньон, и поэтому называется животный компаньон, потому что это твой компаньон. <реклама> На данный момент в микрополе около 800 собак. <реклама> это довольно много, потому что в целом в для того, чтобы животные Нормально там жили, предусмотрено где-то на 500, на 600 собак. Для того, чтобы у них всех были, чтобы не было переполненных вольеров, где их очень много. Yeah. Поэтому сейчас там уже, можно сказать, перенаселенность. Ситуация на сегодняшний день складывается такая, что если мы возьмем сравнение лет пять назад, да, то есть сейчас у нас в городе как бы намного гуманнее стала обстановка. Конечно, она не идеальна, мы находимся как бы на первом этапе становления в гуманный город, с гуманным отношением к животным. Что главное должно быть? Что город должен изменить свое отношение каждый житель к животному. Лисиль, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, очень наива. И это, наверное, мне очень нравится, потому что, наверное, она проблема, когда ты крадешь в голос, она очень сильно испугается, я предупреждаю, что я была батута, когда потому что реакция эта не да, в результате, я очень-очень наива, и у меня и ощущение, что, даже когда я был победителем, я не понимал, и то ровно в мире. Я, как-то, рамыне, потому что и все Для того, чтобы мы решили проблему в городе, сразу надо понимать, что это не решение одного дня. Что это должно у нас... Не то, что должно. У нас... Уйдет 2-3 года, 5 лет где-то, да, на решение данного вопроса. Но это, если мы будем действовать системно, стратегически, то есть, первое, мы регистрируем всех животных, стерилизация всех животных, массовая стерилизация бездомных животных, реклама на то, чтобы... Люди больше брали животных, чем покупали. Запреты размножения животных, когда их ради денег размножают, тоже очень много. И этими переполняют рынок, и тоже они выкидывают, и люди меньше потом берут бездомных животных. То есть это тоже очень сильно влияет. Вот, вот эти мотивы, то есть стимулировать, брать, и чтобы люди не покупали, а брали из приюта животных, это очень важно. Стерилизуйте вовремя, вакцинируйте от бешенства вовремя, вакцинируйте от других болезней, смотрите за животным, потому что животное все-таки это не вещь, которая используется, это наш друг, компаньон, и это живая душа, к мы должны заботиться о нем.